даже у самого голова закружилась. Здорово! Прежде чем ты продолжишь смотреть на это видео, на этих прекрасных женщин и будешь слушать то, что они нам говорят, те вопросы, которые им задают ребята, значит, я не просто так решил снять это видео, вот, собственно говоря, вот на просторах бизнес-центра, где вокруг ездят Rolls-Royce, Bentley, и прочие-прочие Ярмарка тщеславия, куча красивых женщин, мужиков в пиджаках, там, не знаю, и пиджаков в мужиках. То есть, это все не просто так. Здесь просто, ну, можно сказать, не то, что пахнет, здесь воняет деньгами настолько, что дышать нечем, вот. Но фишка в чем, что среди этих девушек, которых ты сейчас видишь на этом видео, есть разные... То есть, часть из них говорит, там, что мужик должен зарабатывать столько, там, я хочу того-то. Возможно, их, скажем, ожидания и мечты в плане мужчин сбудутся, и дай им Бог. Возможно, что они закончат в компании с 40 кошками где-нибудь в подворотне Ульяновска с мужем-алкашом, и такое бывает, это жизнь, it's life. Как говорят, бывает всякое. Среди этих девушек есть и простые, которые действительно говорят, что самое главное, что парень был там добрый, классный, хороший. Среди вот этих простых есть те, кто нагло пиздит тебе, когда это говорит, потому что они знают, что они хотят какого-то другого чувака. Есть те, кто искренне говорит. Короче, к чему это? Во-первых, момент номера, что все девушки разные, абсолютно все разные. Что происходит и сейчас будет происходить под этим видео, что многие, когда им будет рвать пукан, услышав, что там, какая зарплата в 500 тысяч и так далее, они будут срать здесь в комментариях. и это вас никуда не приведет, то есть вы должны понимать, что как бы вы не усирались, там доказывая, что какие 500 тысяч, как бы что-то еще. Мир разный, то есть реальность разная, реальность такая, что говорить, реально рядом с вами может проходить какой-то чувак, у которого там зарплата, блин, не знаю, 5 миллионов рублей в месяц, и, а у вас 20 тысяч, или наоборот, делать не только в деньгах, соответственно, разный мир, разная реальность, с разные женщины. И твоя святая обязанность не искать себе оправдания из серии. Им всем нужны только бабки. Сука, представь, сколько здесь вообще работает людей, да? Среди которых кто-то, блядь, с утра встает там в 7 утра, одевает свой пиджачок из Альбиона, завязывает галстучек и вот так вот с сонным лицом вот так вот трясется, блядь, в электричке, не знаю, откуда-нибудь, с какого-нибудь Домодедово полтора часа добирается до сюда, чтобы здесь отработать. Столько же и женщин. И не все, кто здесь работает одну, они из хозяева этих машин, этих зданий и так далее. Здесь очень много простых людей, которым также нужно какое-то простое человеческое счастье. Обнимашки, целовашки, э, не знаю, какая-то поддержка, секс, в конце концов. Чтобы ты приходил домой, а там была какая-то классная, красивая девушка, которая тебе рада. У меня недавно жила улитка, мы взяли на две недели подержать улитку и это самое, к слову, бесполезное животное, она не радуется почему-то, когда ты приходишь, то есть даже не настолько не радуется, ощущение, что она вообще сдохла, ты приходишь и думаешь, она еще жива или нет, потому что она велится? шевелится. Вот. Те хочется, чтобы тебя кто-то ждал, и им тоже хочется, то есть поэтому, ребята, еще раз, говорить себе, что... Им всем нужны деньги. Это самая простая херня, которую ты можешь себе сказать. То же самое, когда я на тренинге пытаюсь помочь решить чью-то конкретную проблему. Я говорю, что будем делать? Парни говорят, я не знаю. Сука, проще всего сказать слово я не знаю. Если вы будете продолжать врать себе, что у меня нет денег, им нужны эти, им нужны те, вы так и останетесь в одиночестве. Если вы будете продолжать срать в комментариях, вместо того, чтобы подумать, блин, разные типажи, мне неплохо бы научиться общаться с разными типажами. И когда вы приходите на тренинг, вы реально учитесь общаться с разными типажами. Там не будет такого, когда вы самостоятельно выбираете девочку в пуховичке, а которая идет в шуме, вы туда даже боитесь смотреть, стараетесь не смотреть. Вы будете подходить ко всем. И у вас будут такие инсайты, вы будете понимать, что, сука, внешняя оболочка, она вообще просто, ну абсолютно никак не характеризует человека. Итак, ребята, под этим видео есть ссылка для того, чтобы еще успеть забронировать себе место в ближайшем тренинге практика. Оставляй заявку, с тобой свяжутся мои коллеги, проведут с тобой собеседование, и мы с тобой увидимся на тренинге, где я лично тебя возьму вот так вот и телепортирую в другой мир, который будет полон красивых женщин. Это будет не без труда, это будет не без твоих страданий и стараний, и страданий, я сказал правильно, наверное, это больно, сука, но лучше выбрать немножечко потерпеть боль и оказаться в другой жизни, чем всю жизнь, наебывая себя, ходить и внутри переживать то, что я живу не так, как я хочу. Что-то я долго разговаривался, смотри этот видос до конца, очень интересно. Пока. Меня так, зовут давай, Полина, я учусь в на экономиста и подрабатываю модель. <плес> да, чуваки, нахер они нужны. Эти? <сélок> <сélок> <сélок> <сélок> я Стелла, мне 20 лет, я учусь в музыкальной академии имени Гнисиных. На втором курсе я модель художник, окончил художественную школу, обожаю английский. Могу долго рассказывать о себе. В общем-то, вот так. Давайте начнем. Круто. Да, круто. Мы с тобой репетировали, видишь, уже видишь, я учился. Да. Так, у кого вопрос? Ну, давай с классики. Моими Евгений, вопрос такой: к вам. По каким критериям и сколько вам времени нужно, чтобы понять, нравится вам мужчина или не нравится? Отличный вопрос. 30 секунд — это общеизвестная статистика, в течение 30 секунд у женщины появляется ответ внутренний, да или нет. Первая информация, то есть вы потом эту информацию можете поменять в ту или иную сторону, безусловно. Вот. Но в первые 30 секунд уже появляется какая-то картина. А скажи, пожалуйста, по каким именно критериям это происходит? Это Оценка. визуально, это мое, не моё, нравится, не нравится. Мне может нравиться один типаж девочкам, другой и так далее. То есть, то есть именно... Если да, чуть-чуть подразобрать, да, этот типа, ответ. Ну, у меня есть свой типаж мужчин, которые мне нравятся. Если я понимаю, что этот мужчина моего типажа, то соответственно я уже буду на него смотреть mm -hmm. там. Кого-нибудь можно, про типаж. Кого можно там? А, Ну, это можно яркие сделать. парни, темноволосые, то есть вот которые сами по себе, они вот уже такие mm -hmm. контрастные, скажем, да, под цветотипом не буду вас как бы... Цвета. Усложнять, да, как это называется, миджологии, но ну, какие-то яркие, то есть, как правило, знаю, то есть парни, которые блонды там, но они как-то мимо проходят. Okay, Окей, вот, смотри, вот, а, парень, а если миджология. парень подходит ну, на пляже, и у него там шапочка, в которой плавают, не Я видно? Для меня, в принципе, важно, чтобы эстетика в человеке была, чтобы это mm. был рост, чтобы это были пропорции правильные. То есть, однозначно, если у мужчины есть живот, он для меня сразу вот, как сексуальный объект вычеркивается. Так, отлично. Бывали ли у тебя когда-то в жизни ситуации, что мужчина вообще абсолютно не подходит по твоему типажу, но у вас завязываются какие-то отношения там в той или иной степени? Бывали, и, как правило, потом я понимала, зачем я это сделала, потому что это у мужчины не моего типажа, не моей картины мира. Да. Так, наши юные друзья, у вас как? Ну, собственно, тот, тот же самый вопрос. Да хватает, в принципе, доли секунды. Вот лично мне, я не знаю, но вот а, подойдет ко мне молодой человек по взгляду. То есть неважно, какая у него внешность абсолютно, как он выглядит, по взгляду это просто видно. Конечно, у каждого существует свой типаж. Но если вот это внутри, внутреннее состояние уверенности, это достаточно, может быть, банальные вещи, но а, уверенность, она настолько проявляется, особенно в мужчинах, по взгляду. А, то есть вот у вас мы обсуждали, молодой человек, да, вот девушка прошлась вот по поводу внешнего вида у вас просто неуверенный взгляд ну, ну то есть ну неважно как вы одеты вы можете быть одеты совершенно по-другому взгляд решает все а, ну естественно что посмотри вы скажете посмотри на нее Глеб естественно что вы скажете просто привет как дела и как это будет то есть это, это, это доля переодения доля еще. Ну, естественно, но, но понимаешь, переодеть-то можно, а взгляд никуда не денешься. Нет, я не на самом деле согласен, работать. потому что иногда за внешним дотягивается и внутреннее. Поэтому. Сейчас мы не придешь, потому что посмотришь. Полина, у тебя как? У меня сейчас нет своего типажа. Мне нужно хотя бы одно полноценное свидание, наверное, чтобы поговорить с человеком. Потому что часто бывает такое, что визуально мне нравится парень. Привет. Но пообщавшись с ним, я понимаю, Сейчас что мне, допустим, манера речи не нравится. Некоторые парни, например, очень Сейчас, пять секунд. Как сказать, любуются собой, когда рассказывают о себе. Это, вот, честно говоря, очень раздражает. Я всегда как бы плохое ощущение после этого открывается. Так, у нас, собственно, Сейчас новая слово. участница. Да, Как тебя зовут? Елена. еще раз? Елена. Лена, собственно, к нам пришла Лена. Мужики задают вопросы, я мы взяла. на них отвечаем. Ты сколько тебе лет, чем ты занимаешься? Мне тридцать года. Здорово. Я работаю в индустрии красоты, я занимаюсь ногтями более десяти лет, то есть я в основном работаю с женщинами, это мои клиенты. Много что про них знаю. Мы постоянно обсуждаем тему про отношения с мужчинами. В принципе, все. Это сейчас для кого-то интересно, был открыт секрет, что женщины постоянно обсуждают отношения с мужчинами? <связать> То есть, ну, в принципе, мы этого и ждем, что вы сейчас будете нам рассказывать, вот как оно есть, так что спасибо уже за эту информацию. Так, был у нас такой вопрос, как ты определяешь, что мужчина тебе нравится, за, за какое время это происходит и по каким именно параметрам? Но это, наверное, происходит в первую минуту общения. То есть изначально у нас такой вау происходит. Вот мы увидели друг друга, да? Если мужчина подходит по типажу мне, то есть, например, голубоглазый брюнет, да? Например, происходит такой вау. Оно секундное, да? Но в дальнейшем за минуту я оцениваю его жесты, мимику, голос. То, что он говорит. В принципе, все. Минуты. От мужчин должны безусловно, спокойствие исходить, потому да, что абсолютно. любой женщине ну, нужно быть за мужчиной, и поэтому если от мужчины идет спокойствие, то автоматически уже подсознательно ты хочешь быть с ним рядом. А если он сам по себе неустойчивый и неуверенный, ну зачем он нужен? Любая женщина, когда мы обсуждаем мужчин, она говорит о том, что она чувствует, если мужчина сильнее ее. Если он сильнее ее, то она уже будет дальше за ним идти. А если вот им надо там чего-то из него там еще там, делать, направлять, там, то тоже то то неинтересно всегда. Так, у нас тут, собственно, новая участница, Маргарита. Сколько тебе лет, чем занимаешься, кто по профессии? Гимнаст. Класс. Как часто подходят мужчины знакомиться на улице, либо может быть не на улице, а где-то в других местах? Давайте прям по очереди, Полина. Ну где-то наверное раза два за неделю. Отлично. Это зависит от моего состояния открытости или закрытости. Иногда это может быть там, пока за рулем еду, на каждом светофоре могу знакомиться и телефоны mm -hmm. раздавать, а иногда там несколько дней никто. То есть я просто, ну, видимо, какой-то взгляд закрываюсь сама и так делаю. Ведь это как-то на их решение подходить. Конечно, пытаюсь, это же да? чувствуется так же, да? То есть у меня нет настроения ни с кем знакомиться, я посмотрю так, что никакого желания уже у человека. А если в этот момент чувак подойдет, ты подумаешь, что это чувак? Ну, вот, например, у меня было не так давно совершенно такое безбашенное знакомство я иду по большой Дмитровке и проходят два парня мимо и один просто <клево> всю дмитровку кричит там охренеть какая она красивая подходит просто начинает меня целовать и я стою просто опешила и я, такая... <плево> и, и, и я даже ему не врезала почему-то вот, да? <плево> потому что я, я стою и он настолько даже он куча там добрых слов комплиментов сказал там руку посмотрел кольцо обручальное там все там телефон записал пошел и я иду и просто думаю, вот почему ему не врезалась, собственно говоря. То есть парень же офигевший, вот просто взял на улице, но, видимо, вот своим вот этим вот юмором, своим вот этим вот, ох, ах, вот вот он просто перекрыл все, и у меня уже на него нет ни злости, ни агрессии. А если бы он там подошел там, ну как-то несколько иначе, бы, да, там, ну с какой-то грубостью, но безусловно, там, ну и милиция, наверное, приехала. Бы. Поэтому все зависит еще от, именно от того состояния, которое из вас исходит, и юмор. Все женщины в голос, 100%, все говорят, если у мужчины нет чувства юмора, то пиши пропал. Если есть это чувство юмора, то вообще это всегда круто. Я правильно понимаю, что какой-нибудь, не знаю, там, бедный, толстый, опять же, какой-то лысый, прости господи, ну, работник цирка, который, не знаю, ассистер клоуна, то есть он прям все, все он просто... Не у, стали, у, него, ну, у него будет шанс всегда. То есть, если в чем-то у мужчины есть там комплекс, там, не знаю, не долбо проводки. Ну, ладно, там, не знаю, интересный, какой-то там, там перспективный, умный, красивый, Вова, ты Вот, иди факт, сюда, чтобы микрофон был, нет, был нет, тебя честно, не честно, слышно. Это тяжелый случай, поэтому И с такими. В моей, никак, в моей да? жизни нет. То есть я пробовала, но я потом ну, понимаю, здесь что здесь это. Конечно, но это очень тяжело. Это дробиться любые фразы, любые диалоги на молекулы, на атомы, потом думаешь, что не, не, не, вообще не надо. И есть другие мужчины, которые там в порыве там, истерики, когда ты там истеришь и везгишь, у любой женщины бывают такие там, гормональные какие-то вещи, да. Там, я думаю, вы все с этим сталкивались. И тут круто не вступать с ней в полемику, не объяснять, какая она там истеричка, да, просто вот как-то пошутить, юморить и все. И тут же эта истерика куда-то проходит, ты сама над собой смеешься, думаешь, блин, ну да что ж такое было-то? Вот буквально вот я шла сюда, позна хотели познакомиться. Но я не знаю, ну честное слово, я не знаю, может быть, хотели, не хотели. Сказал: первый раз в Москве вот так Это вот. Не <сех> ну было так, что просто я иду и сказала девушка вы из Петербурга, ну конечно я, да, я из Петербурга, не знаю может быть интуитивно, может быть и такой случайный миллион, но правда и с таким человеком хочется уже познакомиться, потому что он грамотен, Если он вежлив. Не скажет девушка а, вы из Петербурга. Ну скажет э, что, э! я а не умею свистеть? Не, спорта, в целом не давай под, подожди, пока вопрос да. да не такой, как часто а, знакомиться. Да. <связать> ну, ну, не знаю, ну, я не могу сказать вот точ точное количество ну, раз. Не надо, у нас только один аналитик. На все ну, в зависимости, конечно, от моего внешнего вида и от моего настроения. Например, я... Ну, отлично, все, давайте дальше. <связать> ну да, окей. Да, часто знакомятся, но это не зависит от внешнего вида, это зависит именно от того внутреннего состояния ты просто все время хорошо выглядишь, да? А Маргарита как у тебя? Штаны, носа, ну и че? Штаны, как звучало по Да, Я соглашусь, это все очень зависит от внутреннего какого-то ощущения, как ты себя чувствуешь, как ты тоже выглядишь, это тоже имеет какое-то значение. И, ну, довольно часто приходят знакомиться, особенно весна, лето, Сколько осень. Сколько раз в день? Ну плюс-минус. Ну если я там гуляю, может, там один-два подойдет познакомиться если там бывает недели никто не подходит знакомиться все фраз, я как сейчас вы... прям пока прежде чем ты задашь вопрос самое дебильное что парни говорили при знакомстве быстро близь давай только с этой стороны туда чтобы ничего самое тупое вообще прям отвратное прям вот так вот идешь, тебя Типа, вот, что, да, что да, это да, такое было? Да. Давай, фразы или да, что, что они делают? Удобно, всяких Либо это? смотри, либо наоборот, может быть, там топ-одна топ фраза, которую они постоянно используют, и тебя Нет, уже подташнивают. Оригинальные фразы используют. Ну, например... Не знаю, сейчас вспомнить. Давай, давай ну, сказать. вашей маме взять не нужен. На Нет, как еще? Это реально было. Как серьезно, да, это говорят, да, и правда это правда на самом деле очень отпугивает. Нет, <laughs> не нужен. Отвечаю, а, я да, иду дальше. дальше. <laughs> ну просто неуверенным голосом, ну там, извини, а можно там номерочек, что-то по типа такого. Илана не вспомню, не отвечу еще? на этот. Еще вопрос, Полина, у тебя. Ну Самый глупый подкат это был, я стою, значит, на перроне в метро. Парень такой долго на меня пялился, пялился, потом подходит и такой «Э, ты вообще знакомишься? Нет?» Но чаще всего это обычная типа, девушкам очень красиво можно познакомиться. Это уже начинает подбешивать, потому что, ну, так говорит каждый. Мужчина, он же не должен спрашивать, да, что-то делать, да? Не знаю, достаточно было просто ну, подойти там сказать, не хочешь познакомиться, ничего спрашиваю? не придумывать. Хорошо, самое классное, что было, что вас прям наповал сразу, понимаете? Ну, такой антипод вот этого ужасного. Я вот как-то шла один раз, не знаю, не помню, где это было, у меня было очень хорошее настроение, не помню, что такое я шла, улыбалась, очень радовалась жизни. Да, просто такое какое-то хорошее душевное состояние. И как-то подошел парень, такой, ой, ты так красиво улыбаешься, мне так понравилась твоя улыбка, что у тебя такого в жизни интересного происходит, стало сразу интересно. А есть еще Еще вариант, ребята выставили. Для ну, очереди крутой, что вы такие нифига себе Нет, ну я не могу вспомнить таких моментов. В принципе, все подходят с какой-то своей изюминкой. То есть нет такого прям. Ну, может быть, я сама просто юморная, отношусь с юмором знакомого. Просто подошли, подошел на душе и сказал, театр или балет. Все. Без вопросов, без всего. Вот уверенно, театр или балет. Вообще что, это, если бы он был бомжом с Курского вокзала, а со сломанной ногой. Ну, такие не подходят. Там вот книжка или то, что как бы, не важно, там, Кошмар какой. Нет, ну я просто хочу научиться, просто как-то это рассказать. У вас дальше с ним как-то завязался разговор? Ну, спрашивают театр или балет? Конечно. А ты идешь такая с или колбаса? Вы утрируете, вы утрируете. Но я нет. для того, чтобы разбавить обстановку. Я ни в коем случае не для того, чтобы вам сделать хуже. Вопрос выбора. Вы сказали, что важна энергетика мужчин, правильно? Вот. И... Два мужчины. С у него с да. Два мужчины, короче, да. Один вот с этой мужской энергетикой вам нравится, все классно, но у него с финансовыми проблемы. короче. Другой с финансовыми все классно, здорово, куда хочете, вас возить, все нормально, общение, хорошее, вот. Но что-то в нем не хватает. Какого из двух мужчин вы выберете там? Может для дальнейших отношений, может для каких-то других? Вы поняли вопрос? Конечно. Все можете отвечать. <связь> <связь> я бы выбрала того, с кем интереснее жить. Но У меня просто есть уже разный опыт, поэтому я понимаю, что не в экономических показателях да, и даже не в физических показателях, а с кем интересно жить, потому что все компенсаторное, идеальных Но людей не бывает, вы да. Вырубили, вырубили. а я не знаю, с кем интересно. Я считаю, Серега, вопрос какой-то такой, ты понимаешь, и то, и то. Крайность, да, то есть можно же все развить при желании, грубо говоря. Там не только этим определяется. То есть если думать, что женщина определяет только наличием денег или, я не знаю, какой-то энергетикой или чем то ну, нельзя поэтому судить. Не судишь машину по цвету, красная или зеленая. Да, кстати, вот... Заблуждение у мужчин, что они думают, что прямо от количества денег вот напрямую зависит ваша потенция и ваша востребованность. Вот это точно не так, это 200% не так. Абсолютно каждая девочка, она скажет при обсуждении, что для нее важнее насколько мужчина готов для нее сделать. Если он готов на последние деньги купить цветы и сделать что-то для да. нее, то это оценится круче, нежели у него счет в банке, но он будет где-то чего-то там как-то вести себя. Слушай, ну а места, ты допускаешь да? такую возможность, что когда у него счет в банке, но ну, он как бы знает цену деньгам, и он, возможно, на последние деньги ни хрена не будет покупать цветы, а куда-то их вложит, там что-то сделает? И это он как раз ну, будет. Вот эти, ты слишком, как сказать, в лоб воспринимаешь ответ. Есть, она Нет, давайте... Ну, просто таких ответов как раз я, ну, это не, никому интересно. Так в том-то и дело, ты правильно сказала. так будут отвечать. Вот первое, вот любые девушки именно так будут отвечать. Давайте такой вопрос: сколько должен зарабатывать мужик в Москве, который вы рассматриваете именно для отношений? Прям по очереди. Сумма. сумма такая. Не, не сумма. Мне кажется, мне кажется, что он должен быть перспективным. Ну, давайте просто если представим, что ты сидишь, никто не видит, и ты заполняешь такой каталог, и тебе вселенная завтра приживет посылки. Ну просто представить. Ну, окей. Ну, однозначно больше, чем я. Желательно в два раза. А цифра-то какая? Мы сейчас спалимся, сколько ты зарабатываешь. Если я могу заработать 100 тысяч, я хочу знать, что мой мужчина может заработать больше. Ну короче, означает... 100 тысяч. Да? Ну, ну да, больше менять в два раза желательно. То есть мне хотелось бы, конечно, понимать, что Всё, это мы тебя поняли, быть... не, не надо даже тут объяснять, круто стало Прям цифру. Нужна цифра. Ну если человек умеет делать деньги, просто из фантика, даже будет он просто бедный. Я буду с ним а, строить какие-то отношения. Как, если он Вы умеет у него это вот это есть деньги. вот эта вот а, данность а, это делать это деньги, будет. да, потенциал делать деньги из ничего, он же не он же не родился как бы обеспеченным человеком. Ну цифры, ну цифры, хотели. ну я Поехали. не знаю, ну конечно хотелось бы, чтобы зарабатывал мужчина. Сколько? Просто зарабатывал. Сколько денег? Ну, данный момент, какая цифра? Ну, хотя бы тысяч сто. Хотя бы тысяч сто. Все, мы наконец-то добились От полмиллиона. Отлично. Вот я вот так так Я там, что-то там, перспективы. Я сейчас не это, просто больше для контента. Ты же помнишь, что... Для меня больше важна не цифра, а именно, чтобы человек горел делом, которое он делает. То есть, если человек реально заинтересован в том, что он делает, то он всегда будет хорошо зарабатывать, мне кажется. Соседний, надо, у соседней, у сейчас ремарк, он съезжает, то есть, они больше не могут. Конечно. Они говорят, это была последняя хап, просто таскаю чемодан". Так, девчонки, профессия, профессия мужчины. Какая, по вашему мнению, самая сексуальная, самая пиздатая профессия? Вы такие, слышите какую-то профессию, я занимаюсь тем-то, и вы такие, о, понимаете, с ним было бы интересно пообщаться какая! Я не могу сказать профессии, которые привлекают, но я могу точно назвать, которые не привлекают. Так, скажи. Это всякие филе? сантехники. люди каких-то очень творческих профессий, то есть этот Егор Крид просто нахуй. Ну просто мне кажется, что нужно быть реально очень талантливым человеком, чтобы пробиться как бы в какую-то творческую профессию. И поэтому... Ведущий свадеб, который зарабатывает полмиллиона? Ну, может быть, кому-то из моих подруг он бы понравился, но мне вряд ли. Мне, в принципе, такой типаж, как бы мне ближе какие-то... Ну, чтобы человек был серьезным, То есть, чтобы в случае чего... Там, например, какое-то время я не могу работать, там, не знаю, заболела. Чтобы в случае чего он мог поддержать меня, а не просто, ну... То есть, ведущий свадеб, зарабатывающий полмиллиона, любящий тебя, как свою жену, он... Это... Ну, не знаю, это немного не мой в том плане, что ведущие свадебно необычно, ну там какие-то пошловатые шутки шутят, как-то вот слишком все напоказ. Это не Кто не на кажется. шарик будет садиться перед да. сюда? Это все нет. Ну отлично, Полина, спасибо. Для меня главное, чтобы это была экологичная какая-то работа. Ну, то есть это там не наркотики, не преступления, там ни что-то в этом духе, потому uh -huh. что встречалась в это жизни так. и с такими. Вот, Не принципиально, скорее для меня принципиальный вопрос. Я задаю, насколько ты любишь свою работу, насколько ты любишь, то, чем ты занимаешься. Uh -huh. Это для меня важнее, потому что если человек работает в той работе и говорит, ну вот из-за денег, но ну, это все, это, uh -huh. это будет потом депрессники периодически, с таким человеком далеко не уедешь. Отлично, Стелла. Ну, какая профессия точно неприемлемая, это, наверное, модель, это вот эти вот сладкие мальчики, которые помешаны на себе. Ну, а то, что мне нравится, это может быть какой-то юрист, финансист, экономическая какая-то профессия, связанная с экономикой в стране. Что-то по типу. Лавров. Твой типаж. Отлично. Ну, я соглашусь с девушкой, да, это не важно, как бы, какая профессия, главное, чтобы она ему нравилась. Но и опять же, чтобы было что-то общее, потому что какое-то общее дело, оно очень важно. Когда я разбираюсь в его профессии и знаю, чем он занимается, могу его поддержать, это очень важно. Также мне и хотелось бы от мужчины, чтобы он понимал, чем занимаюсь я, и мог бы выслушать, что у меня произошло на работе, они сказали, а не сказать, а, туалет меня со своими ногтями, мне это неинтересно. Я тоже не хочу так говорить ему, туалет меня со своей математикой, мне это неинтересно, если он будет подавать ну, то есть mm -hmm. это должно быть что-то общее. Супер. Да, мне кажется, как и для любого человека, любому человеку нужно гореть своим делом. Мы должны это нравиться. Неважно, какая именно эта профессия, но мы должны это предоставлять. Сантехник именно. горит. Ну нет, ну может же не так, нет, сантехник, Так, хотим конкретную профессию. Мы сейчас ну, будут смотреть это видос, и делаться просто выход. Да, то есть ломать свои Смотрите, мужики, тут важный момент, да, то есть профессия это у вас может быть какая-то ну, любая, но если вы там в сантехнике будете разбираться и потом создадите свою организацию, то есть да. почему бы и нет. Да, ты да? больше в то это тоже будет замечательно. Sure. То, что какие, не знаю, мне не нравятся, допустим, yes. допустим yes. какие-то творческие профессии, кому-то это вообще не нравится, кому-то наоборот нравится, но главное, если людям друг с другом интересно, мне кажется, абсолютно любая профессия, ну, понравится. Смотрите, во многих, ну вернее не во многих, в некоторых профессиях, как раз часто в творческих, либо наоборот военной, мужчины отсутствуют дома долго. Как вы к этому относились бы? Он уезжает в командировку на три месяца. Твои действия. А у тебя был такой опыт? На расстоянии был опыт, но не так, чтобы на реальной плане. В моем же случае это модель СМИ, я как раз-таки дочь моряка, и для меня это, в принципе, абсолютно нормально, нет полгода, но ну и хорошо. Ну и слава. Да. Ну, то есть у меня была такая модель, да, папа, короче, приходит, мы его обслуживаем в плане того, что мы за ним ухаживаем, мы радуемся папе, папа денежку принес, то есть, ну, папа заработал, папа ремонт сделал, машину купил, еще что-то, папа ушел, мы за ним скучаем. За мире. ним, то есть с Украины ты род, of, да? Правильно? Да. Потому что так говорят в Украине, типа не по нему скучаем, а за ним скучаем. Ну Отлично. я могла сказать. Да? Да. Был ли такой опыт? Да, были отношения там, с, с моряком, ничего, с ждала полгода, три месяца, не пережила, дождалась. Было бы желание. Ну, лично для меня это неприемлемая картина, вот, но в моем окружении много семей, и я знаю, что девчонки абсолютно точно ждут месяцами, либо раз в месяц летают к мужьям, у них никого нет, это прям абсолютно точно. Ну, для тебя неприемлемо. Лично для меня неприемлемо. Лично Полин? Ну, если это какие-то короткие командировки, то, возможно, да, я бы смогла открыть. Но если три месяца, ну, не думаю, я ну, типа здоровый мужик. Три месяца один где-то без меня. Если на корабле, то да, нет. Там на корабле, если он где-то в другом городе три месяца, то нет. Я бы, я бы не доверяла этому поиски. Насчет себя я не сомневаюсь, но насчет парней я сомневаюсь. Спасибо за ваши комментарии. У меня простой вопрос. Назовите, пожалуйста, топ-три мужских качеств важных для вас. Хороший вопрос. Если сейчас это будет не ответственность и целеустремленность, а какие-то конкретные, вот, то, что вот прям в жизни, может быть, был опыт, там, как это проявлялось в реальности, будет круто. Я вот на самом деле читала какую-то книгу, и там, когда спрашивают такой вопрос, девушка ну, отвечает на этот вопрос так, что, допустим, ей именно не хватает жизни. Допустим, если она знаю, целеустремленность, то ей же самой в жизни не хватает даже целеустремленности. Ты сейчас думаешь, блин, я сейчас назову целеустремленность? Я просто читала эту тему и поняла, что это реально так и работает. Спрашивала потом подруг, и они вот то, что называли, я понимала, что им именно этого в жизни не хватает. Отлично, и топ-3, собственно. Не знаю, пока подумала. Хорошо. Ну, смелость, то есть некая такая отвага в жизни, принимать решения. То есть, чтобы я нигде ну, не фигурировала, не участвовала, не помогала принимать определенные решения. Не знаю, я правильно понимаю, это не то, что так, мы, дорогая, мы идем захватывать там, Беларусь, а какие-то, не знаю. Я Сейчас решим вопрос там. Внешний сектор имеется в виду, да, взаимодействие с внешним миром какие-то решения, куда вы поедете, где будете жить, что будете делать и так далее. Я правильно понимаю? Ну даже нет. Я была замужем, у меня муж был владельцем крупного бизнеса, и когда поступило предложение развить этот бизнес, то есть у меня оно поступило к нему, да, он не смог этого сделать. Он сказал: тебе надо, ты хочешь, чтобы я зарабатывал больше? Вот тебе склад делать. То есть, но я не хочу этого делать, я хочу быть женщиной, я хочу, чтобы он это делал. Со временем, да, это стало мало. Это не финансов стало мало, это достижение. То есть я вижу его гораздо крупнее. Ну, крупнее он должен. Ну, не то, что он должен, мне хотелось бы видеть ну, его гораздо несения, круче. Как ты его мотивировал на то, чтобы он возможно, сам Возможно, Да, это, короче, развить фирму. Нет, возможно, что я что-то как-то неправильно подошла, может быть, что-то не так сказала. Но я, не, я долго его прорабатывала. По-разному прорабатывала, со всех сторон подходила. То есть мне было отказано. Мне сказали, бери и делай, есть ступая дел. Я не захотела обиделась. То есть это вот такая смелость. А, романтика. Ну, мы девочки, мы все хотим ванильки, розовых соплей. И это нормально. радость. Да. <laughs> <с <jokes> <с <с <с <с ну, это правда. То есть она всегда должна присутствовать, и, да. И бывают просто мужчины очень жесткие, ну такие прям сухари, которые не дадут этой романтики. А, ну и третье, ну что, что. Я не знаю, даже. что. -то. Хорошо, Порядочность, естественно. Здесь а что а, чтобы Здесь был. Никто а не знает, что такое порядочность? Чтобы, чтобы был... Если занял денег, то отдай, да? Нет, по отношению к женщине. Ну я и говорю, если занял денег, отдать. почему такие крайности сразу же, после? Да я угораю. Давай дальше. Нет, смотри, действительно, парни... Так чего перебиваете? Поясните слово «порядочность», ну, вам понимаю. Это не только я, это все спрашивающие ответственность. Ну что значит «порядочный»? Это, во-первых, чтобы был человек «дело», а не «слово», не «пустословие», Галима. Что? Держит слово, да. Но это, это одна из вот составляющих. ну, Чтобы был мужчина щедрый, естественно. Ну, вы, вы, Это у вас, мне кажется, такое больное для вас слово. Чего? Но я же не а говорю, шедрый. а шуба машина. Но щедрый. Просто Здесь Просто, люди чтобы... Ну, щедрость, вот, вот именно, что адекватность была вот в этой, вот этой щедрости. Ну, это а... просто хотя бы проводить до дома, не пожалеть денег на метро, на такси, поздно вечером. Но ну, это же адекватно, правильно? Да. Но ну, не все мужчины таковы, к сожалению. Вот и все. Топ-два, наверное. Хорошо. Еще. Ну, ну, Кто-то, кто хочет высказаться, можете мне очень, пожалуйста. Три топ уверенности уверенность, надежность, юмор. Алина? Ну, в первую очередь для меня это открытость. В том плане, что не просто, там, например, вот мы встречаемся, часто у меня такое бывает, встречаюсь с парнем, вроде как у нас отношения, но он, вот, такое ощущение, что у него есть какая-то, как это сказать, закрытость от меня. То есть вот раз в день он мне написал, куда-то позвал. все а вот этого контакта не создается, не создается, да, не создается какой-то открытости, всё. так что, ну как бы с такими парнями я сразу прощаюсь, если как бы нет открытого диалога, я не могу вот, что со мной произошло, я не могу ему рассказать прямо сейчас, когда мне надо. Во-вторых, я соглашусь, что это э, последовательность словак, то есть не так, что типа вот он сказал, там не знаю, я приду. Чтобы если он сказал, я приду, значит, он 100% придет. Если он сказал, там не знаю, там мы пойдем туда-то, то мы 100% пойдем. Чтобы не было такого, ой, я передумал, ой, я не это имел в виду, я не так выразился. Чтобы вот он отвечал за свои слова. Так, ну и заинтересованность в каком-то деле. То есть, чтобы у него было что-то, в чем он интересуется реально не так, что, там, что ему деньги приносят. Ну, желательно, конечно, чтобы это еще деньги приносило. Но желательно, чтобы у него было какое-то дело в жизни, что-то, чем он прям горел, чтобы вот он мог этим делиться. Да, да. Отлично. Так, то вопрос, Дальше короче, вопрос. у нашего аналитика. Макс. И, И, подожди. Да. У нас есть даже аналитик здесь, представляете? Не просто в таком ролике. Финансист. Да. Финанс. Всем привет, меня зовут Максим. Хотел узнать, вот вообще, девчонки, вот, ну, наверное, был опыт, да, какой-то вот. Громче меня не галдеть всем Меня интересует такая ситуация. Вот, допустим, ну, сейчас все из вас, или, по крайней мере, часть из вас в отношениях, да, замужем и так далее. А вот, ну, и внезапно в вашей жизни появляется человек, да, знакомится с вами, соответственно, каким-то образом появляется в жизни, да, неважно каким. Что нужно сделать этому человеку ну, или по каким критериям данный человек может стать вашим партнером в последующем? Ну то есть а, произойдет замена партнера в каких-то отношениях долгосрочных. Короче, Я, мы замуж там с кем вы что короче, думаем, что такое? Нет, было. ну Но даже это да. Нет, ну, ну поэтому есть может, вопросы. у тебя конкретные ситуации есть? Есть нет, девушка конкретно. какая ну, Откуда такой вопрос возник? Нет, просто не просто мне любопытно. Говорю, мне любопытно просто. Не мне любопытно. Ну, более. Не, ну нет, нет. Дай мне. Ну, может, конкретизировать? М нет, И просто во-первых, часть четверти не Да, я поняла, о о чем говорит да. То да. да. да. да. да. а чем он говорит? Можешь сначала объяснить? Да, uh -huh. допустим, он встречается с барышней, которая там замужем либо там в отношениях, что сделать, чтобы, грубо говоря, ее переманить это на а та так, сторону? Или? Да. Ну, да. в некоторых случаях. <гументного> <kimse, гументного> да. А в правильном смысле как? В правильном смысле более общем, но как бы для это этих денег. Да. Отвечает так, да, достаточно важно там научиться. В моей жизни такой параллельности быть не может, у меня все последовательно. Если меня человек не устраивает, я по-честному прекращаю отношения, все, и дальше, соответственно, там... Ну, жду или ищу или там, ну или вообще ничего не делаю. То есть он, он приходит следующий. А человек, давайте да? так такой да. вопрос. Мне почему-то кажется, что сейчас все так же ответят. Да, есть да. у кого-то другой? Ответ? Я могу вам сказать, не, по, не, не, не, по я... моим подругам. Просто как у моих подруг? Да, давайте. Не все подруги. Такой в вопрос бывает. Отношениях. Сейчас я спрошу, бывает ли такое, что кто-то из ваших подруг, в принципе, вы знаете таких женщин, которые встречаются с кем-то там, возможно, даже замужем, да. и они начинают новые отношения вот прежде, чем закончить старые? Да, есть такой даже личный опыт. <laughs> я скажу так, что если в отношениях человек полностью устраивает, то а, ты будешь пытаться обрывать все контакты Нет, с посторонним человеком, если, стоит, стоит, стоит, если стоит, все устраивает. А если что-то не волосы, устраивает, спасибо, и это что-то начинает копиться, типа раз, два, три, это не устраивает, то этот человек начинает другой посторонний вклиниваться в твою жизнь. Понятное дело, что тебе он начинает больше нравиться, и потом встает выбор. И уже не знаешь, как... Поступать, правильно? А же, как и у мужчин с женщин. то есть если есть все же трещина какая-то в семье, и появляется третий персонаж, он может либо залезть в эту трещину и все же сделать ее шире, либо нет. Какие-то слова, и, такие, и на самом деле здесь уже как бы мы говорим о дружбе, то есть о том самом духовном единстве в паре. И если вдруг ее нет, ну что-то натянуто стало со временем, вас уже съел быт. У вас нет общих интересов, и тут появляется некий друг. То есть здесь возможно увести женщину, начиная с дружбы, стать ей именно тем самым духовным другом, в котором, которого она в, в муже, если она в своем, да, там потеряла такого друга. То есть таким образом, да, реально женщину увести. Еще и такой вопрос сразу, и сразу в догонку. Да. Предполагая, почему может быть задан предыдущий вопрос, бывает ли такое, что мужик к вам подходит знакомиться на улице, а вы не будучи в отношениях, у вас нет молодого человека, нет мужа, можете сказать, что, блин, у меня есть парень, чувак отвали, бывает такое? Да, бывает. Да, конечно, бывает. Конечно, постоянно, почти. Постоянно. А вы иногда, смотрите, допускайте такое, что <сёк> у девушки нет никакого парня, но она говорит мужчине при знакомстве, у меня есть парень такое бывает только это бывает это зачем такая они это говорят это отмазочка. чтобы он отстал да, да. а если парень охрененный но вы хотите повыпендриваться такое тоже может быть нет или нет? нет нет а если парень ну, не охрененный ну не плохой я это говорю только когда я вижу что точно нет а в опыте вашем или ваших подруг было такое что так сказали мужику при знакомстве все равно не отстал вы что-то пересмотрели или ваши да. подруги мнение и подумали, блин, ну, как бы я сказал, что есть парень, но я все равно дам телефон, встретились, с ним там запутился. Естественно, такой... он проявил второй раз, то есть он проявил настойчивость. Да, то есть к тому, он... что если нет. они не сваливают после этого сразу, это только хорошо, правильно? Но это не то, чтобы только хорошо. В первую очередь, то есть если вот, ну, подошел ко мне парень, и он попросил познакомиться, если он мне вот вдруг конкретно не понравился, с голосом скрипучим или там, я не знаю, руками замахал сразу, ну, то что что-то не подошло, я ему сказала, нет, я могу ему также же... В последующем три раза или пять или десять сказать но целом... нет, но если вдруг, да, где-то что-то все-таки и вот то есть было, в целом мужчина это характеризуется хорошо, если да, он все равно скажет, да. нет, погоди, давай все-таки попробуем, ну, настойчивость, да? Настойчивость, уверенность в себе, естественно, да. But, uh, ты готов, Макс, ховануть чуть-чуть? Полезный для тебя yeah. Дайте, пожалуйста, обратную связь, просто все, что в голову, а, вы первым, да не, э, не, не надо. Ну, как они его увидят? Вот так, да. Короче, да. что вы можете сказать ему, чтобы посоветовать э, поменять в себе или что-то там апгрейдить, чтобы он был более востребован и желаем э, вами, например, вашими там коллегами женщинами соплиментицей. Давайте по очереди, Полин. Вы ну, здесь, сейчас... Смотрите, смотрите, да, смотрите. момент, если вы будете говорить правду это ему поможет если вы будете говорить ты в целом охуенный так? здесь реально ну он вот в целом так-то охуенный просто нужно немножко что-то с собой поработать Макса да? скажи ты ты готов получить да, честную хочу. обратную связь да. все полин не, не... не сдерживай себя Но, ну во-первых мне кажется что есть какая-то зажатость то есть нужно быть поувереннее во-первых во-вторых походить в зал подкачаться и в-третьих, я бы немножко изменила внешний вид. Ну вот лично у меня есть такой фетиш, можно сказать. Мне очень нравится, когда на парне пиджак. Если я вижу парня в пиджаке, я увлекаю... А вот пиджак. А где эти? Отдевай. Я не поприсалась. Я не понял, что мы зайдем. О, он был... То есть, если он на пляже <связывается> тебе подойдет, <связывается> то он все равно даже. Нет, просто это всегда плюс для парня, я считаю. Круто. Круто. Кстати, что-то я сам уже об этом увлажнился. <связывается> не, ну так реально <связывается> лучше. Дальше одевал, одевал. Давайте я дальше. Мелиса. Мелиса же, правильно? Милана. Милана. Угу. Ну, мне сказали не включать свои профессиональные навыки, да? Но... Да, но ну, ну, если вещи, то... -то нет, ты вот не... да. потому что... Ты Здесь нужно поменять стрижку, нужно переодеть человека. А вот. А Это да? на индивидуальной консультации, либо хотя бы после того, как... Да, то есть я могу вот, объяснить, да, что нужно сделать. конечно. А, да, нужно... Релукинг с вами сделать, да, то есть поменять, релукинг, прости, релукинг, поменять а, поменять а, образ. А, я ну, а думал, я не подойдут, не подойдут, ну там, давайте это уже а а индивидуальная мы консультация и да. Тут не в, в оттенках дела, то в принципе вообще в фактуре, форме и так далее. Она в целом уебанская, я тебя перевожу. Потому что несколько, ну, рубашка старомодная, она такая запахом нафталина, как бы, да, то есть можно поменять лук, Вот, но в целом. В целом у вас очень приятное лицо на самом деле, то есть такое с интеллектом, располагающее. Нет, вот тут как бы да, даже если пойдете в спортзал отлично, но не пойдете и. А что не хватает, если абстрагироваться от волос и рубашки? Вообще, знаешь, сообщений в каком-то, вот в фасанке. уверенности. Вот такая, знаешь, вот у вас есть такая прям чрезмерная интеллигентность, а не будете ли вы так любезно, если я к вам Может, подойду и вдруг нахуй. попрошу, ну вот понимаете, да, о чем я говорю, то есть вот, вот эту интеллигентность, но в какое-то в такое в правильное русло, что просто подходите и настаивайте на своем, Это что вам больше да, да, как бы немножко в мужике должно быть такого, да. распиздясь, так, но да, в Но да, в да. хорошем смысле в слова, не так, как слова, вы тут да, матерились до этого, да? Такого, знаешь, нарушение да? рамок да. чего-то такого вот. Плохого парня чуть-чуть добавить. Да, да, да, Но, да, Но в целом очень приятный мужчина, поэтому у вас все шансы вообще Спасибо. ходить. Нет, просто мне девушки. за неделю до тренинга одна девушка, моя бывшая, ну, как, поэтому она не он стала... Дала обратную связь, что я как бы вел слишком нагло. Я здесь не заметил а этого сказать. Максим. Просто. Для ну, вас это комплимент, будет. это круто. Давайте дальше, Стелла, только ну, чуть короче. Ну а что сказать, все сказано уже давно. Ну, в принципе да. Внутренний мир ну, да. поменять, как-то более мужиком каким-то стать, наверное. То есть какие для тебя самые такие мужские занятия, вот если он да не выходит... Пойти, подожди, а... подожди, если он за продолжает заниматься своей профессией, какие для вас а, мужские занятия, вот какие-то прям брутальные дела? что, в понимании, мужчина может он должен заниматься спортом по-любому? Давайте прям коротко, коротко по очереди. Вот, если именно про Максима говорить вообще я, про вот, всех не, не про всех вот я считаю, не что... Не, я да, считаю что, что, что вообще всем в этом зале не хватает вам смелости вам потому что про здесь про бы мы бы не собрались еще. если нет. бы все было бы хорошо нет, я тебе И, скажу так нет. не хватает смелости нет, как раз тем не сейчас не сейчас не я скажу нет. на самом деле не хватает смелости я тебе скажу так 99 процентов мужиков наверное даже 100 боятся ну, в какой-то степени коммуницировать с женщинами. То есть 100% мужчин. И как вы раз знаете, у этих парней это... смелости побольше, потому что они не побоялись и не признали это, и они решили развиваться в этом направлении. То -то, конечно, не побояться это просто не готовятся девушкам. Ну они Но уже вопрос, это делают. А, знаете ли вы о том, оно очень короткое, то есть что мужчинам сказать, страшно. Это... То есть и недостаточно. Ну просто вот то что... Чем должен знать мужчина? но ну, если спорт, ну это, наверное, бокс. Потому что вас научат там быть просто мужиком. Сильнее быть, если быть конкретизированно просто. Бокс, каратэ. Не просто ходить в качалочку и быть вот этим вот накачанным пузырем Что? Розовые да. Представляете, да, что мужчины боятся вот, отказа быть неодобренными, боятся знакомиться. То есть вы это понимаете, да? Или... Да, естественно, конечно. Вы можете представить, насколько, да. что вот, ну, если у вас такие случаи, когда вы видели прям парень, может быть, смотрит на вас красивый, сука, да? Там, и вы на него даже как-то... ну. И он такой сидел, и в итоге он так и пробездействовал, так ничего и не предпринял, и вот такие, ну, ну что так? Естественно, мы постоянно сами задаемся этим вопросом. Какого а что хрена, да? А что не так? А может да, быть, во мне проблема Вот видите, чуваки, то есть да, некоторые рай. женщины начинают гнать на себя в этот момент. В угу. Да, ну так и, и плохо, есть, то есть я да, даже да. уже и признаки подала жизни все. и в будущее. А, как а какие, да, какие да, да, да, да. Да. Да. Давайте вот Сейчас подождите, чуть успокоимся, тут оживилось, это классно какие Кристина вы если вам парень не понравился какие вот вы делаете вышаги для этого понравился ну да, понравился, да. вы его видите да какие признаки Вот да через столик с глаз не свожу Постоянно на него смотрю? Я постоянно на него смотрю, но когда он смотрит на меня, я смущаюсь. Типа да, я не знаю. Да. мне тоже кажется, это взгляд. Но если ты девушка начнет первая проявлять какие-то знаки там симпатии, пойдет знакомиться, то мне кажется, это ничем хорошим не закончится. говорим о том, что там волосы поправилась, как-то там что-то. Ну я не знаю, мне кажется, просто если первая начинает девушка проявлять такую инициативу, в будущем мужчина не будет проявлять инициативу в отношениях. Он будет как-то себя не так, не полноценно вести. Давайте дальше, с Ну просто намеки подавать, там, ну давай уже Блин. подойди ко мне. как нибудь Да физически, там ножкой, ручкой как-нибудь. Вот ты, вот ты? Пальчик? Ты. Да, да, ты, ты. Ну, вот да. Насколько страшно мужикам, то есть что они, они боятся, то есть для них э, вот этот вот отказ от нравящейся, от чего боитесь-то? Этого... Вот чего боитесь? Ну вам в худшем и самом варианте скажут, Даже нет, да когда что? Ты хочешь заняться сексом тебе что? надо с мужчиной, уже готово к этому. Тебе надо обязательно там, нет, что там не трать. Да нет. ладно. большинство женщин так или иначе в момент перед угу. сексом, но они сами не набрасываются, назовем это так, То есть, когда мужчины проявляют инициативу, они маскируют это таким образом, что как бы ну как бы, вот не надо бы, конечно, ну вот... Ну, Подождите, да, Вот об раз. этом говорю. То есть, вы же тоже... не делаете, в ресторане, да, то есть эти вещи делаются. Мы не про ресторан а. говорим. Ну. То есть это страх, дома. он настолько же природный, биологический, как и ваше желание там, не показаться доступным. Как, и ваше вот это, как же так, сама. ну сама не... Почему вы сами не будете проводить инициативу знаете? этом? Ну, я бы вот так не сказала. Я, например, про секс, опять же, на первом свидании, да, вопрос да, так-то не прозвучал, но да, все. Опять же, опять вот, у, секс на да, давайте расскажу, сейчас мы озвучим. Сейчас подожди пять секунд. А возможен ли секс на первом свидании там у вас, либо у ваших подруг? Ну, скорее, да. Чем нет. Есть такие дела. Конечно. Почему, да? А, я. Для меня как-то очень редко, наверное. Вот очень, очень редко. Ну, я не знаю, что там у моих подруг, <laughs> наверное, у них да, но очень редко, зачастую. Это горькая правда, ну, по крайней мере, вот на моем опыте. Милана? Возможно. А Для Это меня интересно. нет, мне нужно сначала узнать человека, но у меня есть подруги, которые так делают, не могу сказать, что из этого получается что-то хорошее. Просто и репетировались. Вим, <связь> от <связь> <Е, связь> ну, чего зависит? Да ничего нет, это не зависит. Это военный, зависит значит, конкретно но, от моего желания. Да. Наверное, да. От твоего мнения, например, Мужчина что то обо мне подумаешь? Мужчина должен... Давайте, давайте так, бывало ли очень такое, очень что, очень что очень вы идете на это первое свидание, вы не планировали, даже если ты его хочешь, не планировала, да, но мужчина проявил инициативу и там все случилось. Такое бывает? Хотя ты и изначально что я думала, я думаю, что нет. Ты спросить от мужчины, чтобы все секс на первом имел Состоялся. место быть что должен сделать мужчина три момента давай так или как мужчины это не зависит ну, вот, если мы пошли, нет, ну, нет, на самом деле нравится друг другу это, свой это свой реально нет. мое мнение я вот иду на свидание да я понимаю что есть несколько типов мужчин да, которые считают что, он, что все бабы шлюхи или которые так не считают то есть есть вот, можно Поделить на две части всех вас, да? И мы, женщины, когда идем на свидание, реально мы боимся да, спать с тобой первый раз э, на первом свидании, именно потому, что ты подумаешь обо мне плохо, что я а шлюха. А ты нужен следом, спрашивается, да, если ты будешь думать, что даже если Ответ, через месяц.. будет говорить, передвигом... все на меня, то есть ты ни при чем, это моя ответственность. Это я такой, а ты не так. То есть если он возьмет на себя эту ответственность, это. Ну вот это конкретно от моего желания, ты можешь делать все что угодно. Хорошо, есть если Хорошо, я детска хочешь, а он, короче, просто в он сидит, он, он тебя в... не трогает. <гул> что делать тогда? Ты же не сама его напросишь. Я сама сам сам на его трогать. Блин, слушай, ну такие женщины, это редкость. Ну я как-то подам, опять же, признаки того. Ну нет, мужчины... Ну были чуваки, которые... Да, я вышла замуж таким образом, мы были на свидании, прогуляли вместе 6 часов. Он мне говорит, ну что, по домам? Я говорю, в смысле? А здесь они а все. Я... Таким образом, я вышла замуж. Все. Давайте дальше с того. А зачем тебе был такой муж, который не смог проявить инициативу даже, сука, в сексе, поэтому ты разведена, я правильно понимаю? Ты же с ним разведена с тем мужем. Да, я разведена. — По итогу, да. Но может быть эти вещи не связаны. Я к тому, но что нужен ли вам мужчина, который даже в сексе не может провести попытки получить секс Добро, не может н... провести это его... лаккусовая бумажка я понимала его в тот момент что он также скорее всего сидит и боится просто, как, просто а зачем боится? ты блядь, то есть зачем мне мужчина который боится просто? ну все-таки поблажки надо, надо давать немножечко мы даем ну, поблажки <соснайз> давайте <соснайз> <соснайз> дальше Стелла что должно произойти как все должно происходить чтобы секс на первом свидании был так у нее редко она сейчас ну когда да. все у твоих подружки. Ну, как подружки говорят. Да. да я не знаю, что тут сказать. Просто это какая-то. Типа да, химия. какая-то, просто это чувствуешь и. Нет, чувствуешь, чувствуешь, мужчина как должен себя вести. Конечно, ну как-то он. Касаться, да, он должен там. Но не, пере... но делать, но не перебарщивать, то есть если вот он начинает перебарщивать, я же понимаю, что ему просто нужна одна ночь. А где это тонкая грань, когда он хочет как бы и секс с тобой, и ты тоже. При этом мы понимаем, что инициатором должен быть он, да? Но при этом, чтобы он не переборщил, вот где вот эта хрень? Потому что они же верят, они же слушают, там ты слишком торопишься. Да, точно, я тебя слишком тороплюсь. А ты это говоришь для того, чтобы он еще раз сделал попытку, еще раз. Но тебе важно быть там. Если мне захочется, да? я, наверное, сама возьму инициативу и намекну как-то. потому что... Как ты это сделаешь? Ты? Напрямую, а что? Зачем-то как какими-то. В смысле, вы сидите такие, не знаю, там где-то в кафе, в, ка в ресторане, в гостинице у него дома, ты берешь и начинаешь. Ну, скорее всего, человек пойдет меня провожать. Скорее всего, я скажу, там хочешь там, чая попить, даже а -а -а. самое банальное, господи, и все, и все, сразу как все у поняли. Сказала, у девушки сказала, пойдем кормить моего кота. Он говорит, я не поверил, поехал домой. Нет, вы как пришли это? домой, что дальше? Он сидит, он с хромой вот Мне кажется, мужчина время. все поймет, если я приглашаю его домой. А были те, кто ну, не что понимал? Такое? Да нет, не Повезло. было. А были у кого-то других те, кто не понимал, жестко тупил. Да, вот. Пускай не на первом свидании у вас, боже. Уже на пятом свидании. Уже там, да, какие-то отношения, да. можно сказать, и мужчина не проявляет инициативу, когда вам уже, ну, прям реально хочется. Да, да. Никто ну, не тупил. Может? Я было, что парень пришел ко мне в гости и реально сидел. Чай. Ты же на ну, чай не понимаешь, ну, чай, ты чай. Какая разница в возрасте для вас приемлема там в ту или в другую сторону, очень коротко? Ну, лет плюс, лет семь, восемь, девять, минус, но пока года три нет, даже нет, ровесник очень. Отлично. Ну, минус — это десять лет. Малышей допускаем, можно двенадцать. Малышей. Спасательница про младших. И плюс это что? Сейчас ребят, мы сейчас затихнем. А плюс это уже физическое, ну физическое влечение к человеку, ему может быть десятное, есть. То есть как он выглядит? Классное. Стоило, да? Не имеет значения, если в плюс, а в минус не приемлю. То есть только если в плюс. Ну а кто младше меня нет? Плюс. Тебе 20 минус 45. Да вообще не важно Если мне человек интересно, <свят> не представляю. Полина? Ну, я ни разу не встречалась со своими ровесниками и парнями, которые младше меня, потому что я сама еще маленькая. А, а со взрослыми парнями я 19. Вот. То есть обычно моим бывшим где-то 25-26. А просто такое, вот вы когда говорили про качество мужчин, да, и то, что для вас важно, вы не затронули тему ваших сексуальных отношений. То есть насколько важен вам секс с вашим мужчиной в жизни, секс. да. качество же, э, секса и этой жизни реально. Вы назвали три качества. А Секс-то где, на каком месте у вас а жизни? Вы не задавали это на первом месте. Дети, да. да. дети, секса, все забыл. остальное можно секс вообще не перечислять. Конечно. Нет, но без секса это тогда не отношение, это там дружба, не знаю, бизнес, все что угодно. Причем хороший секс, да, потому что... Да, и на секса. Когда я спрашиваю мужчину, а ты хороший любовник? А что есть критерии качественного секса? Да, да, это хороший вопрос. Если подошел, хорошо. То есть можно так сказать. Ну, в идеале, муж понравится мне, муж не понравится ей. Я могу просто от себя сказать, даже не по стилю, а первое, допустим, что лично меня раздражает мужчина. Так? так лучше слышно? Да, так лучше. Раз, Отлично. Раз, раз, раз, раз. Первое, когда вы начинаете писать там смс-ки пресловутые, да, вот самая опатовая ошибка — это просто привет, восклицательный знак, то есть нет обращения. То есть всегда обращайтесь к женщине там, по имени или там, милая, любимая, там, рыбка, там, ну вот… Привет, и через запятую там, не знаю, там, Аленушка, там и так далее. И Привет, вот эти вот. Сергей, да, да, да. да. да, да. Есть, вот. Потому что я это многим людям говорю, я объясняю с точки зрения психологии, это в любых отношениях, в личных, в, в рабочих, да. В если ты обращаешься по имени Привет, Владимир, да, то у тебя больше отклик. Вот, да. И вот про, просто привет, и я ж прям думаю, ну как так? Ну это же элементарно, что люди этого не понимают. Потом, когда люди ну, начинают вот это использовать, перейдем, блин, секунду, да. Кто мужчина, там актер, артист, который я бы сказал, он охуенный просто. Скажи, пожалуйста, прям быстро. Для меня? Да, какой какой чувак ты считаешь прям классный? Может, там Леонардо Никар, может, кто угодно. Сейчас тихо, тихо, тихо. Кто этот человек? Ну пусть будет Брюс Уиллис. Если Брюс Уиллис тебе пишет просто привет я ему сделаю замечание скажу приятно, меня привет, зовут правда, милана общаться с, я так я это же не потому что я прекращу то есть я говорю то есть меня зовут милана я знаю если ты знаешь то почему не обращаешься ну, то есть мне было бы приятно я же тебе пишу, там привет брюс Уиллис, да, Я всем все расскажу девушки к мужчинам разного возраста разного характера типа да, профессии бла да, бла да. которые собрались здесь они сюда пришли с целью скажем так улучшить свои навыки коммуникации с женщинами. Они все замечательные, классные парни, но вот в этом аспекте они там скром, скромны. Причем скромны абсолютно 100% мужчин. Просто кто-то выбирает с ним что-то делать, кто-то кто выбирает обратиться к нам и так далее. Кто-то выбирает ничего не делать. Смотреть вот так Да, вот. ну, во-первых, вы уже большие молодцы, как что пожелание. вы сюда пришли, да, и потом есть такая статистика, не мной придумана, что мужчины думают о сексе ровно столько же, сколько женщина о том, как она выглядит, вот, поэтому вот то, насколько вы боитесь там каких-то своих вещей, женщина всегда хочет слышать о том, какая она там классная, сексуальная, красивая, там и так далее, поэтому ищите какие-то вот такие вот слова, даб дабы барышню расположить. И страхи я тоже не понимаю. Самое худшее, что может произойти, это вам просто откажут. Но вам отказали не потому, что вы какое то не такое, а потому, что у этой барышне, возможно настроение не такое. Она вообще она не намерена. Избията, да там, да там может очень... у нее сегодня вообще какой-то гормональный сбой. Там день, день пошел не так, и ей вообще ни с кем, вот какой бы вы аполлон ни были, вы просто не в тот момент попали. Поэтому вы не принимаете это на себя. То Черт. есть вам правильно говорят, что там сколько там, выходов в люди, или как это у вас, в поля, в поля называется. Если вы увидели, что парень знакомился уже до вас с кем-то и идет знакомиться, собственно, с вами, как вы на это будете реагировать? Ну Как-то не очень я буду на это реагировать, мне это не очень понравится. Ну, не понравится, возможно, ты с ним пообщаешься. А если он классный-приклассный? Значит, он самовлюбленный. А ты допускаешь мысль, что он вчера мог с кем-то познакомиться да, может быть. Ну вчера да, Значит, он плохо нет, познакомился, да? раз он ко мне пришел знакомиться. Да, естественно, конечно. Допускаю. Нурмально, никаких проблем, да. Вообще никаких проблем. Ну, наверное, я больше с ним уже начну общаться не вот как как с мужчиной, а просто как с другом, наверное. Раз, может, он друзей еще. Не, он говорит, ты мне нравишься. И, опасный, да. как тёлки, есть, никак. Я никак Ну, наверное, другой. узнаю почему, потом, может и быть, как-нибудь. Все, понял. Ну, такое возможно. Возможно, да, возможно. Да, возможно. Илана? Я открыта ко всем коммуникациям сегодня, когда Евгений ко мне подошел на улице и стал задавать вопросы, сразу говорю, вы ну, как у вас вот знакомы? Полчаса назад Чувак, я выходила из сейчас, кафе, да. он Можно меня сделать, остановил на Кузнецком мосту, подошел, начал коммуницировать. Я говорю, у вас тренинг какой-то? Он Это такой, да. ты в теме был, да. поэтому я забираюсь. Есть я говорю, концерта? все, я <с говорю, с удовольствием, думала, давайте, куда пойти, пойти там, все. Круто, круто, Пообещайте круто, безопасность, да. и я пойду в вашем проекте прямую круто, часть. А тебе сказали, что в конце группа? Да, Полина, как и тебя. Сейчас они. Зафиксировались? Полина, как у тебя? Мне было бы неприятно, если бы парень кто, ну, кому-то подошел до меня, особенно если бы я увидела, что эта девушка, ну, там, не знаю, менее симпатичная, чем я, я бы сразу как бы, ну, сразу бы сказала, мне. А, а если бы да. более симпатичная? Если более? Тоже Ну, возможно тогда бы я как-то ответила, но все равно мне было бы неприятно. <связывание> что, это Денчик, не да, не дадом, так все, девчонки, мы вас отпускаем. Сейчас мы на этом вас. Э, хотим только не торопитесь хлопать там. Мы хотим на вас. Мы на этом хотим вас благодарить, спасибо, что пришли. Всем вам спасибо, ребят. Давайте похлопаем.